В медицинском центре «Здоровое поколение» в дневном стационаре проводят полный комплекс терапевтического лечения. Капельницы для всех пациентов проводятся бесплатно. Медицинский центр «Здоровое поколение». Город Махачкала. Улица Гоголя, 34, напротив глазной больницы. Записывайтесь на прием сегодня. Телефон 780578.